долго будем стоять сейчас про красавицу расскажем расскажу я вот прям реально забыл прям про нее она вот есть и она офигенная я вам сейчас ее покажу это на самом это Volvo s40 именно этот кузов выпускался с 2004 года до 2007 вот вот эта машина сейчас на рынке стоит э, вот э, владелец этого автомобиля купил ее вообще за 250 тысяч рублей но это ему просто повезло он просто сидел обновлял какой-то трейдерский сайт ее продала какая-то девушка а я не знаю, как он ее уламывал, если честно. Я не знаю, какие чары он включал, но она отдала ему эту машину за 250 тысяч рублей. И он просто взял, сжарил, поехал домой, поставил на учет. Все. Она на механике. Она... У нее 2,4 движок. То есть это вообще пушка. Да, этой машине уже 15 лет Этой машине 15 лет И э, вот сейчас она не, не требует никаких вложений Вот это, ну, то есть в ней что-то делали У нее пробег 200 тысяч километров И, и главное, описать, как удобно, да, вот эти вот эти штуки сделаны Направление, направление воздуховодов, да Куда, куда направить сопла воздуха климат-контроля все удобно сделано, с, с информационным вот этим табло. Все сразу видно, температуру, там ветер и так далее, кардиостанция. Ну, короче, я хочу сказать, что для 15-летней машины это вообще, это прорыв. Прям повторюсь, это прорывной какой-то аппарат просто, это аппарат. 15 лет назад это просто ебануться просто можно. Просто. Вот человек, когда открывает дверь и видит вот эту воздушную панель, он просто охуевает. Он думает, бля, я в космосе, что ли? Или что это такое? Это космолет. И, конечно, она стала пользоваться популярной. Но Волю всегда, она же как? Она же всегда дорогая, сука, была, понимаете? То есть, э -э -э -э -э. В то время, когда она вышла 15 лет назад, она не стоила этих денег, вот как вот ну, сейчас мы ее можем взять за 300 тысяч рублей. Воля всегда была для таких Богатеньких, да, которые там Волнуются за безопасность Волнуются там, ну не, ну не то, что волнуются А им просто нравится внешний вид машины Он такой всегда очень сдержанный Интеллигентный, такая, такая Интеллигентная машина Для спокойной езды по городу Понимаете? А сейчас Вот такую тачку ты просто можешь купить За 300 рублей Там вложив в нее двадцатку вот даже на 2,4 механика, но ну, это пушка, она просто, это, э, ты можешь, <смех> ну, видишь, затонировал там хлам владелец, <смех> вот, и гоняет на ней, и получает удовольствие, и она не доставляет ему проблем. Потому что Вольва всегда отличалась надежностью. Надежностью и, э, и безопасностью. Это ее главные, э, ну, вот, параметры, да, у Вольвы. Красивая, да, сука? Я всегда багажник открою, потому что я вот люблю, вот я когда к теще еду, мне, вот на, мне надо банки куда-то загрузить, понимаешь? И я вот прям вот люблю багажник большой, чтобы в салон ничего не класть. Я люблю все положить в багажник, вот так вот, закрыть его нахуй, и все. И сесть в машине спокойно ехать домой. Еду на этой машине, я вот просто, ну там, я не знаю, пятую минуту я за рулем. И у меня нет ощущения, что это какая-то прям. Мне прям надо привыкать там к этой машине, еще что-то прям. Что-то я не понимаю, как ручки крутить. Все очень адаптивно, очень эргономично. Вот мне очень нравится эта машина. Вот. вот я сейчас, вот я давно не сидел на самом деле на механике, не, не, не ездил на машине с механической коробкой. Получая истинное удовольствие, сейчас, Потому что это же придает хорошую динамику автомобиле тем более с таким движком если бы здесь был ну, до любой двигатель даже если бы вставил здесь 16 двигатель уже динамика бы изменилась автомат бы теперь поехал бы вообще а на механике на 2 и 4 мы просто вот прям прям просто может топить главное не утопить никуда вот и ну, получаешь удовольствие, конечно, не в таких пробках, когда стоишь И ни в одной машине, вот ни, ни в одной же машине нет такой панели Они до сих пор делают эту панель, уже 15 лет, и они до сих пор делают такую панель Потому что это их фишка, и они вот, вот они придумали такую панель, и они херачат ее Но она же реально охуенная, что то вот эту панель, ну правда же нет. Она еще прям вот прям красивая. Вот я считаю, она красивая машина. Да? О! Офигеть! О людях подумали, да, еще 15 лет назад амортизаторы поставили. Не надо вот эту палку вот вставлять сюда. Вот Минасти, когда говорят, у этой машины есть болезнь! какая болезнь, какая, она что, пациент, что ли, это автомобиль, она железная просто, поэтому она железка и ломается, понимаешь, и поэтому, да, ну, что-то сломалось, что-то надо починить, но я хочу сказать, что, вот, как любят эти люди говорить, нету, нету болезни у этой машины, нет, болезни нет, вот так, здоровая она, так, что касается обслуживания, но ну, интересно да, наверное, кому-то будет. У нее вот именно в этом кузове спереди у нее обычный Макферсон стоит подвеску, сзади многорычажка. И э, на, на этой базе собирались там и фокусы, и, и какие-то... Что-то от Mazda сюда подходит. И, короче, э, на самом деле э, здесь совершенно простые стоят амортизаторы как я уже сказал, да, и э, миллион неоригинальных запчастей, которые сюда подойдут. Конечно, когда садишься в 15-летний автомобиль, и вот это вот э, снаружи мы посмотрели, да, вот прям охуенно все, вот она блестит, и цвет такой прям приятный, да, вот прям... Для девочки особенно, прям вот такая. Ну вот, когда начинаешь приглядываться, я вот подохреневаю немножко. Вот человек, который владел этой машиной, вот ему неужели было приятно, вот, когда вот эта вот хуйня вот здесь вот все потрескалось, блядь, когда вот это вот сиденье уже вот под твоей жопой все порвалось, понимаешь? Ну возьми, заедь ты на... Вот перетянуть вот эти сиденья стоит 30 тысяч. Ну, вот я, например, знаю, где перетянуть сиденье. Перетянуть. Не чехлы надеть вот эти вот, которые, э, которые в какую-то мочалку под жопой превращаются. А прям нормально по-человечески сделать автомобиль, перетянуть сиденье, перетянуть вот эти вот, блять, обивки, да. Почистить вот этот пластик. Вот это все вот, все убрать. Чтобы здесь все... но ну, здесь, ну, как... Ну, здесь все работает. По элег... Вот по, по этим штукам здесь все работает. не просто... Мне просто внутренности, я просто не могу, когда в машине что-то не работает, или что-то порванное или что-то грязное, не могу. Чистоту очень люблю. Если бы я взял себе вот такую машину, а я бы взял, ну вот реально, если бы вот я нашел такую тачку за эти деньги, в нее вложить еще там, я не знаю, но ну сколько, ну максимум 50 тысяч в нее вложить. И она еще будет ездить еще 100 тысяч километров, и ты ни рубля в нее не вложишь. Вот ни рубля. Она просто. Посмотрите на руль. Вот давай снимем руль, Саша. Вот этот руль оригинальный. 200 тысяч. Представляете, вот 200 тысяч. Вот на Той... даже на тойоте камри, сука, на моей вот руль бы уже стерся бы, уже бы до, до железки, уже бы даже, уже даже вот этой мягкой части не было был бы пруток вот такой за 200 тысяч километров. А здесь руль как новый, как новый руль. Панель вот эта, да, тоже как новая. Ну да, здесь что-то, чуть-чуть там, рукоятка вот эта, переключение передач, тоже как новая, все как новая. Но ну, это да, приходит в негодность, конечно, но это тряпка, она, это все убивается. Но я всегда за то, что за машиной надо следить, за любой. Но это правильно. Единственное, я вот что хотел сказать, вот я вот смотрю вот на это зеркало, это вообще как-то... Вот что это за размер такой? У меня что, велосипед что ли это, или что это такое? Ну такое ощущение, что это велосипедное какое-то зеркало, или там от мотороллера, там, я не знаю. Ну вот зеркало маленькое, я нихуя него не вижу, блядь. Ну посмотри, оно, оно даже, вот, это, это ладошка размером, вот у меня ладошка, у меня ладошка больше, чем это зеркало, ёпта. Как в него смотреть? Что у него видно? -то? Ни хрена ж не видно. Поясничный упор, сука, сделали. 15 лет назад, ты Да, на ручке. Ну, 15 лет назад еще кнопку тебе делать, слышишь, на поясничном упоре. И так пойдет. Но он есть, поясничный упор. Если едешь на дальняк, это же вещь. Прям вещь натуральная. Зачет. А главное здесь еще а еще один сзади сделали запасную эту, розетку сейчас же все с телефонами понимаешь девочки едут там им же надо обязательно воткнуться чтобы в инстаграме что-то по инстаграмить короче поэтому розетка есть у нее пара блять сука запотела ну вот, ну вот европа она сука и есть европа блядь, вот. Где-то в Бельгии ее собирают, хуй знает где собирают, в машину ездят, ебать. Вот я сел сзади этого автомобиля. То есть вот мне сидеть уже здесь некомфортно. Но, но я, я высокий просто, я метр девяносто высотой, у меня рост, да, и вот это вот, вот это вот, вот это вот, вот это вот меня, сука, бесит. Я не могу вот так вот ездить. И поэтому, конечно, сзади я тут нихуя не поеду никогда. еще вот механика, да, вот молодежь, знаешь, чем любит, Она, а, а, вот кто-нибудь лезет, а ты такой, знаешь, там включаешь передачу такой, начинаешь подрыкивать такой, подрыкивать и всех пугать такой на дороге, типа я еду, да, и прикольно.